Всем привет! Меня зовут Ольга, я из Киева. Прошла ретрит в Эквадоре у Павла Дмитриева. Этот отзыв ⁇ благодарность Павлу за то, что он организовал такой потрясающий проект. Я в восторге, эмоции меня переполняют, потому что вот изменения в жизни уже начались после прохождения ритуала Айваски. Я приехала совершенно другим человеком в Киев. Вот я только сегодня ночью прилетела. И я хочу оставить этот видеоотзыв по свежим как бы, вот штрихам того, что у меня сейчас вот происходит в жизни, я увольняюсь от своей работы, которая была мне неинтересна, нелюбима уже давно. Я на нее потратила целых два года своей жизни, хотя могла сделать что-то очень хорошее и доброе для мира, полезное людям. И вот сейчас я сразу же и нашла новое место работы. То есть теперь знаю, что я хочу в этой жизни. Я другая. И для меня мир совершенно сейчас играет другими красками. Это все благодаря Павлу, потому что ему удалось собрать такую группу, которая каждый из людей был уникальным человеком. Я просто эти 10 дней у меня пролетели как одно мгновение. И распаковка уже идет. Идет каждую секунду. Я настолько счастлива. Вот И такие эмоции. Я просто вот, ну не знаю, даже как передать свое состояние радости, любви, потому что Яваска показала мне, какая я, какая я красивая, какая я счастлива, и что все вот эта грань между сознанием и подсознанием она убралась в тот в том мгновении, когда мы проходили ритуал, и я увидела, что я значу для мира, что ну, я любимое дитя мира. Это так классно, ребята, когда осознаешь и видишь это, и действительно жизнь другая становится. Я вам очень рекомендую попасть на ретрит к Павлу Дмитриеву, потому что он уникальный человек, он гениальный человек. И я счастлива, что я с ним знакома, и что будут еще продолжаться интеграции, потому что это дорогого стоит. Сам Павел Дмитриев проводит эти интеграции. Так что... Я очень благодарна всем, кто участвовал в этом проекте, и особая благодарность Паулу. Спасибо. Удачи.